Уважаемые дамы и господа, в эфире программа «Свободное время» и ее ведущий Юрий фарб Юрий, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои дорогие акции я приветствую вас. И сегодня главная новость – это вчерашнее выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, на фоне пандемии коронавируса. Уже, казалось бы, ну все главы государства высказались на эту тему, и, наконец, высказался Владимир Путин. Но он высказался не совсем так, как этого ожидали. И вот разобраться с этим нам поможет замечательный российский журналист, социолог Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые Чикальцы. Игорь Александрович, для начала, вот прежде чем мы будем разбираться с тем, что сказал Путин, я бы хотел разобраться вначале с непонятными цифрами. Вот обратите внимание, премьера на видеохостинге YouTube была назначена на 13-20 московского времени. Премьера, дорогие зрители, это означает, что там уже загружено видео и просто назначено время, когда его будут транслировать. Потом это было перенесено в 14 часов. Потом это было объявлено, что выступление состоится в 15 часов. Потом в 15.45. В итоге запустили это по московскому времени 16.22. У меня вопрос. Ведь это же не прямой эфир. Это не визит к президенту, когда Владимир Путин вам показывает. Я тут главное, это вы меня ждете. К этому мы привыкли. Но это же запись. В чем причина? Ну, мне представляется достаточно очевидная причина. Дело в том, что здесь единственное, что интересует Путина сейчас, это его вот это вот проект обнуления. Это то, что ну, Путин запланировал на этот год трехходовку. Сначала он хочет, захотел утвердить в Конституции, что он является вечным самодержавным царем в России, абсолютным влад... властителем, фактически богом на земле. Поэтому ему нужно было провести 22 апреля голосование. Ну, на самом деле не нужно, но он, он, он так хочет. Он хочет, чтобы его, так сказать, вот, вознесли на это царство вручную граждане России. Хотя он уже все подписал, уже все решено, но он хочет еще это. Вот это единственное, что его интересует сейчас. Потом он хочет, чтобы 9 мая все признали, что он лично, так сказать, выиграл Вторую мировую войну. И, наконец, он хочет провести пятерку в этом году, имеется в виду собрать пять стран Совета Безопасности и по новой переделить мир, то есть устроить вторую Ялту. Вот его план на этот год. Этот план начинает рушиться. И поэтому, естественно, для него был вопрос откладывать голосование, переносить голосование или все-таки тупо идти на то, чтобы заразить там, примерно ну, несколько десятков миллионов граждан, пропустив их через узкое горлышко вот этих вот из, участков избирательных. Ну, поэтому, вот, видимо, так сказать, колебания были связаны с этим. Поскольку совершенно очевидно, что вся вот эта вот пандемия в России набирает обороты, и к 22 апреля она приобретет уже такой характер, что проводить, гнать людей на участки станет совершенно неприлично. Более того, вероятность того, что люди просто не придут, даже если их, потому что ну, жизнь дороже. И для очень многих, даже бюджетников, зависимых людей, станет совершенно невозможно прийти на эти участки, просто потому что люди будут понимать, что это серьезный риск смерти. Тем более для пожилых людей это основной электорат Путина. Поэтому вот это трудное, мучительное решение было видно, как с каким трудом Путин выдавливал из себя это решение. Он говорил, это для меня самое важное, это самое главное, но и это было выдавлено. Ну и второе, Путин вообще ничего, по сути дела он ведь ничего, но мы об этом будем говорить, он же ничего не мог сказать и не сказал ничего по поводу того, а что же он собирается делать для того, чтобы противостоять коронавирусу. Ничего он не сказал, но что-то надо было говорить. Знаете, как в театре, когда люди хотят устроить шум, что говорить, когда нечего говорить. Вот эту вот фразу повторяют, так сказать, друг друга, и возникает такой театральный шум иллюзия, иллюзия вот этого вот говорения. Когда люди ничего не говорят, вот повторяют одну и ту же фразу. По сути дела, Путин так и сделал. Он постоянно на протяжении нескольких минут повторял, о чем говорить, когда нечего говорить. Но, тем не менее, что-то надо же было заполнить эту паузу, и поэтому вот ему придумали вот те, те совершенно безумные, те бредовые предложения, которым Путин собирался, собирает, ну, по крайней мере, делает вид, что он собирается остановить коронавирус. То есть, это ограбление нескольких миллионов людей, которые имеют, так сказать, вклады там приличные в банках, это попытка обложить налогом офшоры, ну, то есть, понимаете, вот путь, этот самый коронавирус, вот этот вот мелкий вирус, который, так сказать, с коронами на голове, он страшно испугается, услышав о том, что в России Путин собирается залезть в карман людям, у которых там есть какие-то деньги в банках. И кроме всего прочего, видимо, свершеннейшую панику коронавируса вызовет принятие решения о том, что по 5000 рублей раздадут людям, у которых есть маленькие дети. То есть это, в принципе, неплохо. В общем, то, что люди, так сказать, распоряжение о том, чтобы дать деньги родителям малолетних детей, это неплохо. Но при чем здесь вообще какое это имеет отношение к борьбе с пандемией? Абсолютно никакого. Это совершеннейшее безумие. Это глупость полнейшая. Но, видимо, надо было просто заполнить эту пустоту вот этой вот, вот историей. В то время как Соединенные Штаты там, тратят 2 триллиона долларов на поддержку экономики в этих условиях, то Путин вместо того, чтобы действительно принять какие-то меры, потому что меры разные люди принимают в разных странах, где-то как в Индии, вводится жесточайший, совершенно уникальный по жесткости карантин. Ну, можно понять, Индия огромная, полутора миллио, миллиардная страна, в которой, в общем, люди бедно живут и очень скучно. И, в общем, можно понять индийское руководство, хотя, конечно, я очень не завидую индийцам, которые сейчас оказались в такой ситуации, но им действительно не разрешают выходить из домов, выходить на улицы. Их бьют дубинками, когда там встречают. Это жесткая мера, но она хотя бы хоть как-то понятна, она хоть в какие-то ворота лезет. В Израиле тоже довольно жесткий карантин, людям разрешают гулять так сказать, не, до, не далее, чем 100 метров, Ну насколько я знаю вот, от своих друзей в Израиле, не далее, чем 100 метров от своего дома. Ну и полностью страна закрыта. Тоже понятная мера. Гигантские меры поддержки в Великобритании, в Германии. Путин вместо того, чтобы сказать, я принял решение, во имя здоровья людей, объявляется карантин. Вместо этого каникулы. Вместо этого неделя, извините за вот такой жаргон, но другого не сказать. Гуляя рванина, отрубляя выше. То есть отпустил людей. Но мы же с вами знаем, что такое двухнедельные новогодние каникулы. Ну, понятно. России-то говорят, но это все народ ушел в нирвану. Ну, это стандарт. Ну, то есть, людей отпустил тусить, бухать и заражать друг друга. При этом еще одна совершенно фантастическая история. Значит, достаточно большое количество предприятий, производств у нас находится в частном секторе. Да, у нас государственный основный основные крупный бизнес, но... Мелкий и средний бизнес – это реально так сказать, частный сектор. И вот Путин с барского плеча говорит, «Я вас отпускаю всех на оплаченный отпуск». Оплаченный. За чей счет банкет? За счет, за счет чего? То есть средний и мелкий предприниматель, у которого бизнес загибается от того, что его и так душат поборами, его душат монополисты со всех сторон, душат чиновники. И вот Путин говорит, ты должен прекратить работать, ты должен отпустить всех своих работников, ну а платить ты должен из своего кармана. Откуда? Из чего? Катастрофически рушится сейчас экономика, катастрофически рушится потребительский спрос. И вот предприниматели почему-то по воле человека, который в своей жизни ни одного рубля не заработал, ну мы знаем биографию Путина, Человек, который не заработал своим трудом ни одного рубля. И вот этот человек обязывает людей, так сказать, платить из своего кармана, неизвестно э, откуда, зарплату людям, потому что он считает, что они должны уйти в оплаченный отпуск. Значит, э, в данном случае логично было бы сказать, да, я готов платить, давайте разбираться, кому сколько, у нас есть бюджет, у нас есть целый ряд фондов, кубышки, которые мы накопили за счет нефтедолларов и мы готовы так сказать рассмотреть вопрос об оплате об оплаченных но при этом конечно же карантин идиотизм вот э, вообще вся эта клоунада она спускается ниже она спускается на уровень региона тот же самый собянин который закрывает парки в москве и при этом не закрывает метро ну вот возникает вопрос а где вообще реально заразиться может может человек? Где проще заразиться? В метро или в парках? Ну, так вот, по, по логике, да? Где скученность больше? В Конечно. метро или в парках? Это... При, при, да, при этом Собянин утверждает, что, оказывается, метро вообще нельзя закрывать. Потому что, оказывается, поезда принудительно, принудительно вентилируют метро. И если его закрыть, то его никогда не откроешь. Ну, понимаете, здесь трудно сказать. Вообще, Собянин, он действительно идиот или притворяется идиотом. Потому что, ну, э, я не знаю, он не, никогда не знает, не, не видел, что такое метро. Он не знает, что метро на ночь закрывается. Он не знает, что в целом ряде городов закрывают метро. Он не знает, что существуют вентиляционные шахты, которые обеспечивают принудительную вентиляцию. Он всего это не знает, но мне проще, потому что я несколько лет работал в метро, как раз в системе, воздуховыпусков я это хорошо знаю но вообще я думаю что любой человек который хоть раз видел что такое метро понимает что что может случиться с поездами со шпалами с тюбингами с эскалаторами что может случиться от того что на, на, на, на несколько дней или там даже на месяц закроют метро это бред абсолютно другой вопрос что это должно эта мера может быть но она должна быть связана с карантином действительно с жестким карантином который надо вкладывать деньги, для того, чтобы люди не умерли. То есть, на самом деле, весь набор мер, которые предпринимает Путин, это имитация, это, наоборот, делает хуже. То есть, на самом деле, Путин реально способствует распространению коронавируса. Он его подельник. Вот надо это точно понять, что коронавирус и Путин на сегодняшний момент – это поддельники. Это... Они работают на пару, помогая друг другу. Вот, и, конечно, когда Путину пришлось, но ну, уже неприлично было молчать, уже все выступили. И когда Путину пришлось выступить по поводу коронавируса, то он, конечно, чувствовал себя очень неловко, потому что он должен был, ну, что называется, сдавать подельника, как на их языке говорят. И поэтому он откладывал, поэтому он чувствовал себя очень неуверенно. И его риторика была такая, что, ну, видно было, что вот он читает с этого самого, э, так сказать, э, с текста, который у него на, э, на, на стене напротив высвечивается, с этого электронного бегущего текста. И чувствуется, что ему было трудно это читать. И у него слова были какие-то непонятные, он был не уверен, он все время там что-то барабанил пальцами. Ну, в целом, в общем, человеку было трудно. Поэтому он, конечно, опоздал и, в общем, Говорил вот, ту ахинею, которую он говорил. На самом деле, я с трудом, я вот э, обычно, поскольку я занимаюсь, э, э, так сказать, анализом телевизионных программ, э, медиа-программ, являюсь медиакритиком, я обычно э, стараюсь просматривать там э, программы российского телевидения. Сейчас я пытался смотреть, я не мог себя заставить. Это первый раз в моей жизни, когда я не мог себя заставить смотреть телевизор, хотя у меня привычка, иммунитет есть. Но здесь было очень тяжело, потому что слушать, как блеют вот эти вот, так сказать, телевизионные эксперты, обитатели российского телевизора, как они восхищаются тем бредом, который внес Путин, это было очень тяжело. Просто вот физически было тяжело. Согласен с вами, но э, дело-то тут хуже гораздо. Вот а, дело в том, дорогие друзья, что вот на сегодняшний день, согласно официальной статистике, в России 840 а, зараженных коронавирусом, при этом две смерти. Но дело в том, что есть такое интересное издание, досье «Центр», которое опубликовал а, такие данные, что оказывается 16 марта на стол Путину лег доклад, а, что... Только в одном городе Москве без жесткого карантина к 1 мая зарази, количество заразившихся будет 1 миллион 351 тысяча человек, к 5 мая 2 миллиона 240 тысяч человек, к 10 мая 2 миллиона 188 тысяч человек. Игорь Александрович, минуточку, но при этом давайте обратим внимание. Голосование, как вы правильно заметили, никому абсолютно не нужно. Он перенес на неопределенный срок. Но карантин не введен, победобесие не отменено. Вот э, у меня возникает э, вполне закономерный вопрос. А, почему вот такое, э, неужели для него победобесие важнее, чем голосование по Конституции? Так выходит? Вне всяких сомнений, для него победобесие важнее, для него голосова голосование, э, скажем так, голосование это э, шаг, первый победобесие, поскольку, ну, понимаете, реально, вот э, видимо, все-таки э, многочисленные консультации, эксперты объяснили ему, что избирательные участки будут пустыми совсем. Вот если он все-таки решил бы принять решение, то есть оставить 22 апреля в качестве дня голосования, то вероятность того, что, ну, кого туда можно было бы пригнать? Ну, может быть, какое-то какое количество трудовых мигрантов, которые уж совсем бесправны, и которые из стран Центральной Азии, которые действительно абсолютно зависимы и которые не смогли бы отказать. Может быть. Но все равно это была бы чудовищная картинка. Но бюджет... Это была бы... Вы знаете, нет, бюджетников уже... Вот я, откровенно говоря, сомневаюсь. Все зависело бы от того, какая ситуация была бы в Москве и в других городах крупных на момент 22 апреля. Потому что если, будет, если вот тот прогноз, о котором вы сейчас только что сказали, реализуется, понимаете, сейчас все-таки большое количество людей еще находится в состоянии такого наплевательства да ну авось пронесет или вообще есть такие мнения что это все вообще выдумка это все придумал черчилль в 18-м году да вот эти вот все так сказать такое состояние массового сознания присутствует но если к 22 числу начнутся реальные если каждый человек поглядев вокруг себя увидит что там трое из десяти его знакомых лежат с коронавирусом, а предположим один из десяти, не дай бог, постучим там по дереву, умер, то это будет совершенно другое состояние общественного сознания. И здесь уже никто никого никуда не пригонит. И поэтому э, совершенно очевидно, что для Путина был вариант э, или или или получить абсолютно пустые избирательные участки а это картинка, которую скрыть нельзя. И это был бы уже обратный эффект. Понимаете, нарисовать... Э, Панфилова нарисовала бы, это председатель нашего центра избиркома, она бы нарисовала ту самую цифру, которая нужна. 60% явки э, значит, и 70% проголосовавших за. Эта цифра утверждена, она бы реализовывалась. Но если бы против этой цифры было бы огромное количество фотографий пустых участков, то это было бы обратный эффект. Поэтому с голосованием все, уже ясно было, что это было невозможно. Дело в том, что Путин находится в информационном коконе, вот в такой капсуле, в которую поступают только те, та информация, которая его устраивает. Гонцов, которые приносят плохие вести, в древности казнили, но ну, в, на, в нашем случае, видимо, не казнят, но просто выгоняют с работы. И поэтому Путин получает только ту информацию, которая ему нравится. Сейчас, судя по последнему, вот он встречался с предпринимателями, и э, там, один из предпринимателей ему сказал, что, ну скорее всего, коронавирус, может быть, за два месяца исчезнет, убежит из страны, испугавшись тех мер, которые Путин предпринял. Ну и к тому же победобесие, ну какой коронавирус, какой вирус выдержит, так сказать, наступление российских танков, армата там и прочих эскандеров. Значит, убежит, испугается. Путин сказал, да, ну, наверное, раньше. То есть явно он, он сегодня, находясь в своем информационном коконе, находится в состоянии самообмана, что коронавирус уйдет до мая. Поэтому он не собирается ничего отменять. Кстати, Шойгу не отменяет призыв. Это еще одна, это будет еще одна, так сказать, такая вирусная бомба, потому что вся, всякий Привет. человек, который был, так сказать, находился в там, советском и российском военкомате, понимает, что это такое, понимает, что это толпы людей, которые сидят в очередях, сидят в коридорах, стоят в коридорах и, в общем, находятся в состоянии, так сказать, вот этого скученного, ну, это вирусная бомба. Ну, плюс это призывные пункты, плюс эти, так сказать, учебные подразделения. В общем, короче говоря, Шойгу устраивает целую серию, ну, он все-таки министр обороны, вот он устраивает целую, так сказать, такую батарею вирусных бомб. Ну, и, естественно, победобесие. И наиболее вероятный все-таки вариант это то, что придется все это отменять, но это будет в последний момент. Я думаю, что многое станет ясно после того, как ну, просто откажутся практически. Я не думаю, что кто-нибудь в нынешней ситуации, кто-нибудь из мировых лидеров захочет приехать в условиях пандемии, во-первых, бросить свою страну. Просто ну, любой нормальный политический лидер в, это, в этой ситуации должен оставаться в своей родной стране, за которую он несет ответственность. А, но и с другой стороны, вот любая, любая ситуация, так сказать, э, скопление, там, она будет, безусловно, вредна. Проводить э, парад одной техники, это вот как у Стругацких, там была нультранспортировка, да, когда людей нет, а техника бегает. Но это э, тоже такая экзотика, которую, я думаю, что вряд ли будет реализовано. Поэтому я думаю, что это тоже провалится. Но, по крайней мере, сейчас Путин собирается... Собственно, ничего другого он делать не умеет. Только, только делать гадости. В этом смысле они с коронавирусом друг друга нашли. Игорь Александрович, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать нам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». А в этом сегменте, как обычно, Юрий и его гость соглашаются принять ваши звонки или обменяться мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200, 400-5200, ну и, конечно же, будем общаться. А если позволите, господа, я воспользуюсь своим служебным положением и задам вам вопрос лично а, вот я буквально вчера а, просматривал программу время на российском телевидении и а, ну, вот в то время когда весь мир а, испытывает нехватку вот этих аппаратов искусственного дыхания или искусственных легких все в панике количество заболевших превышает количество аппаратов во всем мире. И вот в кадре какая-то показушная больница города Москвы и Путину с успехом докладывают о том, что запаслись респираторов, то есть аппаратов искусственного дыхания так, что не только всем хватит, а каждому может быть даже и по два аппарата на брата. Вот, пожалуйста, прокомментируйте это. Чигар Александрович. Ну, знаете, наша классика, она необычайно актуальна. В таких случаях один из очаровательных героев Булгакова говорил, ну, вот это случай так называемого вранья. Поздравляем, господин Саврамш. Так что и Путина, и его... Консультантов можно поздравить со Совершенно очевидно, что в России вообще нет статистики. Мы не знаем, сколько заболело. Долгое время нам говорили, что на востоке страны всего 25 человек, заразившихся. Это при ситуации, когда у нас 6 тысяч километров границы с Китаем, причем долгое время, полтора месяца она была открыта, когда был коронавирус. И э, мы знаем, что огромное количество людей, огромное количество и китайцев, и россиян туда-сюда постоянно спокойно, достаточно свободно эту границу пересекали. И всего-навсего э, всего 25 заразившихся, и ни одного умершего. Э, ну, ясно, что это вранье. То есть, какое-то количество людей там умирает. От чего умирает? Ну, кашлял, кашлял, потом умер. Значит, в лучшем случае признают пневмонию. От пневмонии в России убирают порядка 25 тысяч человек ежегодно. Поэтому тысячи больше, тысячи меньше, кто их считает. Поэтому сколько у нас действительно реально заразившихся, сколько у нас реально умерших, об этом не знает никто. И это, в принципе, невозможно определить, потому что никто, известно огромное количество истории, которые рассказывают люди в интернете, о себе рассказывают, известные люди рассказывают. Один из э, руководителей партии Яблок и Гнездилов постоянно пишет о том, что он, он заболел, он, у него все признаки коронавируса есть, и он рассказывает, он делает эксперимент на себе, он ходит по больницам, по поликлиникам и пытается пройти тест на коронавирус и Ему говорят, нет, не надо. Идите домой, отлежитесь, все будет хорошо. То есть, это на самом деле Абсолютное, просто, классическое, тотальное бронье Вот если очень коротко, то так. А я, если позвольте, добавлю. Первое. По имеющимся у меня инсайдам, абсолютно достоверным, в Саратове, вот странная вещь. На 15% увеличилось число людей с пневмонией. Подчеркиваю, с обычной пневмонией. В Москве, опять же, по имеющимся у меня достоверным инсайдам, на 37% увеличилось число людей с пневмонией. И третье. Не далее, как вчера. Я делал репортаж о том, что стало известно, что богатые люди в Российской Федерации, они приобретают домой аппараты ИВЛ искусственной вентиляции легких. Стоимость одного такого аппарата 1 миллион 800 тысяч рублей. 1 миллион 800 тысяч рублей. При этом, если раньше богатые люди, они делали у себя дома, ну, сауны, ну, бассейны, ну, зоопарки, сейчас они у себя делают дома персональные клиники. При этом очередь на эти аппараты Среди богатых людей на 8 месяцев вперед. Какие два аппарата на человека, какой павлин-мавлин, как в известном мультфильме про Мюнхгаузена, о чем мы вообще говорим? Это, по-моему, такая колесица, такая галиматья, что э, не сказ сказать не вслух, произнести. Но более того, вот, кстати, я вам, Игорь Александрович, хотел бы задать такой интересный вопрос. Вы, э, не далее, как вчера, э, в своей программе после вкуса 64» не после коронавируса. Кстати, господа, замечательный выпуск. Я всем рекомендую его посмотреть на канале Игоря Александровича Яковенко. Вы говорили про так называемых в идиотах. Вы провели классификацию, но, как известно, все испортили евреи. Израильские филологи, я подчеркиваю, не вирусологи, а филологи, это не оговорка, они провели очень интересное исследование, но это наблюдение, это нигде не зафиксировано, это я просто разговаривал с людьми, и они сделали любопытное открытие. Наибольшее число так называемых отрицателей коронавируса, людей, которые заявляют, что это происки мирового правительства, это происки мировой закулисы, это Трамп решил там опустить курс нефти, обрушить рубль, etc., etc., etc., они находятся в русскоязычном сегменте интернета. Теперь вы понимаете, почему это филологи, то есть они анализируют и англоязычные сегменты, и франкоязычные, и германоязычные, и италоязычные. Наибольшее число вот подобного рода ковыдиотов- отрицателей находится в русскоязычном сегменте интернета. Как вы это объясните? Ну, в данном случае, перефразирую известную поговорку. Я, как человек, который в свое время делал большое социологическое исследование по еврейскому народу в России и еврейскому народу в Израиле, я должен сказать, что можно вывести еврея из России, но нельзя вывести Россию из еврея. И это ну, не всегда так, но это иногда так. Господа, а, я что... прошу прощения, у нас есть звонок, если вы позволите. Да, ну, в общем, я только фразу договорил. -то пожалуйста, чтобы, пожалуйста. Uh, понимаете, мне кажется, это uh, действительно серьезная проблема связаны с тем, что люди на самом деле так сказать, находящиеся вот в, под воздействием русской и советской культуры, они в значительной степени несут в себе и конспирологическую часть сознания, и мифологическую, и вот эти вот теории там, заговоров, и так далее. Поэтому ну, это, это, наше, это наше, так сказать, наследие, наша особенность. Добрый день, вы в эфире. Алло. Перезвоните, пожалуйста. К сожалению, наш радиослушатель не дождался, поэтому давайте продолжим. Я вам дам знать, как только появится. Вот он звонит. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. У меня... Да, у меня вот такой вопрос. Вот э, одно из наших русскоязычных радио сегодня утром, э, в общем-то, стало опрашивать э, э, слушателей радио. И слушатели радио почему-то в основном женщины сказали, что Америка совершенно не готова к коронавирусу. А вот Россия совершенно полностью готова. У нее хватает и больничных коек, и аппаратов, и вентиляции легких. И всего-всего-всего есть. Вот, вот какой у меня вопрос. Откуда вот это... Вы говорите, что это ошибка, а, а, а люди здесь, которые живут совершенно в другой стране, фактически... На 100% верят, тому что говорят э, российские службы информации. Mm. Спасибо. Я Спасибо. Спасибо большое. Прошу вас, господа, давайте продолжим. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не знаю уже, что говорить. Нет, ну, на самом деле, это очень распространенная вещь. Во-первых, очень многие россияне, уехавшие, причем Россияне не только последние волны, но и люди, которые уехали довольно давно, иногда это люди, уехавшие еще так сказать, в советские годы, в Соединенные Штаты Америки, в Канаду, в другие страны, они начинают хаять те страны, которые их приутили, где они, в общем, неплохо живут, и ностальгировать по Советскому Союзу, восхищаться Путиным и так далее. Когда задаешь им вопрос, так ребята, а что вы там сидите в этих ужасных Соединенных Штатах Америки, в этой кошмарной Канаде, в этой ужасной э, там, Австралии, Германии, в Израиле, что вы там сидите, приезжайте в Россию под теплое крыло Путина, он вас согреет, обласкает, накормит, напоет, люди почему-то этого не делают. Ну, это, ну, довольно такая тоже специфическая особенность. Это, я бы сказал так, это человеческая неблагодарность. Ну, кроме всего прочего, надо отдать должное. Работа российских информационных войск во главе с госпожой Симоньян, Russia Today, Спутник, это мощный, там вкладываются, так сказать, большие деньги, очень большие деньги ну, не скажу, что они очень профессионально работают. Я довольно многих людей знаю оттуда. Э, так себе профессионалы. Но, тем не менее, э, массив, объем, э, объем вещания. Кроме всего прочего, они приглашают э, тех людей, которых принято было называть полезными идиотами. Это они приглашают к себе. У них есть большие деньги. За большие деньги они э, нанимают известных, популярных ведущих в Соединенных Штатах Америки В Европе и в других странах То есть Там в общем Большие силы брошены на Оболванивание Русскоязычного и не только Русскоязычного и англоязычного И франкоязычного и арабоязычного Населения по всему миру Вообще Недооценивать то, Ту диверсионную войну Информационную войну С, с этими бомбами информационными Которые ведет Путинская Россия не стоит. Поэтому это вот то, о чем э, наши уважаемые слушатели спрашивают, в какой-то степени объясняется вот и этой информационной войной в том числе. Спасибо, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло? Говорите, говорите, пожалуйста. А, спасибо, что дали мне возможность задать вопрос. Я хотел бы спросить уважаемого ведущего его гостя такую тему, а нельзя ли вот проанализировать вашим доступом к информации и вообще с такими большими знаниями, сколько людей, допустим, вот погибло или умерло от разных болезней похожих в тех же странах, которые поражены вирусом год назад, два года назад? И сравнить, и не получится ли так, что количество умерших не настолько увеличило, чтобы кричать такие ужасы об этом вирусе. Все-таки я считаю, что это больше вирус в головах, и, по-моему, это все-таки больше э, всемирная провокация. Вот такой у меня вопрос. Спасибо, Спасибо за звонок. Прошу вас, господа. Да, ну, это очень тоже распространенный такой миф, обычно его используют, когда речь идет о каких-то бедах, там, например, когда говорят о терроризме, например, говорят, ну, подумаешь, на дорогах в ходе дорожно-транспортных происшествий будет гибнуть гораздо больше, что действительно правда, значит, я думаю что если вот сейчас мы из наших там, из моей московской квартиры из чикагской студии перенесемся например в италию или в испанию, где ну просто картинки посмотрим, где люди гибнут тысячами просто тысячами гибнут прямо сейчас вот сейчас в мучениях гибнут люди тысячами то, наверное, вот это вот такое ощущение, что это все кто-то придумал, значит, для каких-то целей, оно немедленно покинет. Если мы сейчас посмотрим, вот попытка скрыть количество погибших в России, она вдруг неожиданно начинает, упер... и количество зараженных в России, заразившихся, она вдруг неожиданно начинает, так сказать, разбиваться, о людей, которые, известных людей, которые заразились. Мы знаем уже какое-то количество известных людей, которые погибли от коронавируса. Мы знаем какое-то количество вот там, в той же самой России известных людей, которые заразились коронавирусом. И это невозможно скрыть. Поэтому я думаю, что вот этот подход – это тоже проявление такого мифологического, конспирологического сознания. То есть, считается, что э, тут два варианта этого мифологического конспирологического сознания. Первый вариант, что это придумал Трамп лично, что он лично, так сказать, заразил всех. Ну, там э, я фигурально, но тем не менее, что это американские э, э, биологические лаборатории, которые по всему миру есть. Вот э, из них этот вирус убежал, и, значит, э, или не убежал, а специально его, так сказать, натравили. И вот он, значит, начал свое путешествие по свету. Это один миф. А второй миф, что никакого вируса нет. Ну, у нас этот миф очень активно распространяют, в частности, представители Русской Православной Церкви, которые говорят, что этот вирус в телевизоре, а если выключить телевизор, то вирус исчезнет. Ну, ну что ж, я думаю, что те люди, которые, те пожилые люди, которые... Там порядка 100 тысяч целовали друг, друг за другом мощи Иоанна Крестителя, выставленные в Санкт-Петербурге. Через некоторое время они могут убедиться в том, насколько это выдумка. К сожалению, убедиться ценой своей жизни. Давайте еще Под... примем один звонок, если вы не возражаете, людям очень интересно с вами беседовать. Добрый день в эфире. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я к вам отношусь к вашим гостям очень хорошо, положительно, высший класс, короче говоря. Не буду много говорить, я на интернете постоянно смотрю программы. Угу. Так вот, у меня такой простой вопрос, чтобы много не распространять. Когда эта, люди, которые в России, в Белоруссии, во всех подсоветских, у. где эти коммуняки бывшие правят, когда возьмут завилы из-за топоры, у меня обыкновенно простой вопрос. Угу. Спасибо большое. Прошу вас. Я думаю, что э, препятствие того, чтобы взя люди взялись за вилые топоры, э, она э, заключается в числительных. Э, числительных здесь два. Первое числительное – это э, порядка 400 тысяч бойцов Нацгвардии, которые существуют сегодня в России. Я сейчас говорю о России, где я ситуацию знаю очень хорошо. Намного лучше, чем в Украине или в Беларуси или там в других странах бывшего СНГ. То есть вот очень серьезно, нигде, ни в одной стране нет такого репрессивного аппарата, который нацелен на, свою... на население своей страны. 400 тысяч бойцов Нацгвардии, которые очень серьезно мотивированы и которые действительно готовы к самым жестким мирам. С вилами и топорами против бойцов Насгвардии, которые вооружены, у которых бронетранспортеры, у которых танки, у которых гранатометы, автоматы и новейшие виды вооружения, ну, в общем, много не навоюешь, прямо скажем. Это первое. А второе, я думаю, что не хватает, не хватает действительно зачистка, тотальная зачистка оппозиции, Тотальная зачистка гражданского общества. Кого-то убили. Немцов, Политковская, Юшенков. Перечень убитых э, лидеров общественного мнения, лидеров оппозиции достаточно длинный. Одних только журналистов за путинское правление более 150 убили. Это серьезная история. Это все прямо относится к ответу на вопрос нашего уважаемого радиослушателя. И э, последнее это то, что... То есть зачистка некому вести. Чтобы люди пошли с вилами и стопорами, надо, чтобы их кто-то повел. Не обязательно с вилами с топорами. Достаточно просто выйти в миллиону в Москве или даже полмиллиона в Москве. И все. И Путина в Кремле не будет. Но для того, чтобы этот миллион или даже полмиллиона вышло, надо, чтобы кто-то вышел, кто-то вывел, кто-то объяснил, кто-то повел за собой. Таких лидеров сегодня в России нет. Это второе. И последнее, третье. На самом деле, я думаю, что это произойдет. В какой момент, понятия не имею, Россия непредсказуемая страна. В какой момент возникнет вот эта вот великая русская инверсия, когда сегодня еще терпят, а завтра уже терпеть не могут. Этого не знает никто. Никогда никто не мог предсказать, когда в России случится то, что оно случилось. Но это случится обязательно. Поэтому путинизм сдохнет так же, как сдохла советская власть, и так же, как до этого сдохла Российская империя. Я к этому хочу только добавить, что это же исторический факт, что во время лекции в Швейцарии Владимир Ульянов на вопрос, когда в России будет революция, он сказал, что мы, старики, до революции не доживем, а вы, молодые, может быть, может быть доживете. Когда он вернулся домой, его ждала телеграмма от Надежды Константиновны Крупской о том, что в Питере произошла революция. С другой стороны, что стало поводом для февральской революции столетней давности? То, что в лавке не завезли хлеба. Мелочь. Ну, казалось бы, ну елки-палки, ну вот современному человеку действительно тяжело себе представить. Дефицит, но ну, мы все вот советские люди, но ну, мы же эти очереди в магазинах, мы помним, мы знаем, что такое дефицит. И скажи нам вот сейчас, что из-за того, что в магазин не завезли колбасы или что не отоварили в советское время талоны на масло, например, или на сахар, ну, мы, мы пальцем у виска покрутим, скажем, и что? А тогда это привело к тому, что привело. Поэтому я абсолютно согласен с Игорем Александровичем, что это абсолютно, совершенно непредсказуемая вещь. К сожалению, наша передача подошла к концу. Игорь Александрович, огромное вам спасибо за интереснейшую беседу. Спасибо вам, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши замечательные вопросы и ваше внимание. Но я же всегда напоминаю. Выводы делать только вам. До встречи, друзья, через две недели. Спасибо. пока